Начинаем передачу с Узбекистана. Из моих воспоминаний, когда я работал в Санта-Барбаре, я познакомился с одним интересным человеком, бывший поручик генерала Власова. Они убежали. Убежали, значит, после... Второй мировой войны, вернее, во время войны, вернее, значит, из плена немецкого. И он знал много языков. Хозяин его Николая звали. И под другим именем они приехали в Америку. И я у него рентовал, значит, несколько комнат на втором этаже. И там я туда приехал значит, после Мексики. В Мексике я заболел вирусным гриппом и чуть не умер. Было такое состояние, большая слабость, я еле ходил. И вот у этого значит, Николая были две девочки. Одна болела все время бронхиальной астмой. И из-за того, что, значит, я ее вылечил естественными методами, он мне предоставил хорошие условия на втором этаже, где я жил. И там был недалеко парк. И в этом парке, красивейший парк, было где-то 300-400 разных роз, разные сорта роз. И я, значит, еле добирался, ну, где-то 7-10 минут но эти быстрым шагом это прямо рядом и я туда приходил и наслаждался этой красотой я оголялся, значит значит босиком ходил и нюхал я нюхал эти розы и когда я нюхал значит я вдыхал это как вот гимнастика Стрельникова я когда нюхаешь, значит, вот эта энергия, во-первых, энергия красоты, энергия любви, Бога к человеку, чтобы Бог создал всю эту красоту. И энергия запаха, она шла мне прямо в мозг, в нейроны, вот, в аксоны. И вот эти нервные волона, они начинали оживать оживать, и обмен веществ, и энергия стала у меня увеличиваться. Я это заметил буквально на третий день. И чем больше я приходил и нюхал, тем быстрее я восстанавливал свое здоровье. Вот. Где-то через две недели, две недели я уже был совершенно другим человеком. Вот, вот. Но это... Я не сочиняю, это не сказки венского леса, это реально, что произошло. было со мной. И я хочу передать вам, что вот эти запахи вот, целебно действуют и на нервную систему, и на кровь, и на мозговые клетки, и на эндокринную систему. Все начинает возрождаться, укрепляться. И исцеляться. Вот так нас любит Бог. Вот поэтому и Он дал такую природу. Итак, друзья, звоните нашим агентам, кто интересуется быть профессором, кто интересуется познать истинную правду великой науки, науки искусства. И искусство выздоровления естественными методами. Наука и искусство восстановления здоровья естественными методами. Будем прощаться, друзья. Удачи, счастья. И до скорой встречи.